Друзья, всем привет, меня зовут Михаил, в прошлом видео я показывал вам, как вот на таком верстаке я изготавливал детскую кроватку. Вот, хранится он у меня там, пока что так обычно у меня висит на стенке, но у меня тут небольшая перестановочка и я фуганок поставил сюда, соответственно, там для него уже места на стенке нет, поэтому пока временно у меня там возле ленточки хранится, вот, собственно, о чем идет разговор, мне нужна ваша помощь, ну, помощь, подсказка, можно так назвать, дело в том, что у меня осталось большое количество обрезков, дрова, можно назвать это, конечно, по-разному, но я считаю, что выбрасывать такие отходы не стоит, и с них можно сделать что-то вполне достойное и интересное, давайте я вам сейчас их поближе покажу. видите, к примеру, вот этот обрезочек. С этой стороны он хороший, а здесь трещина. Это я, по-моему, делал что-то для кроватки, какую-то заготовку. И вот, собственно, из-за этого только я ее забраковал. Никуда же она не пойдет. Ее можно распилить, там, миллиметров на 15 строгнуть. Здесь тоже распилить, между собой склеить, и получится около 30 миллиметров дубовая дощечка и вот так вот понемножку понемножку, по чуть-чуть по чуть-чуть, вот эту допустим тоже видите, трещина сразу сломаем ну вот это точно пойдет наш шашлычок вот так вот поразрезать, поклеить тоже можно будет в общем можно склеить очень много щитов и э, хотел бы у вас спросить, что вы бы сделали с таким большим количеством обрезков отходов, кто как это назовет а здесь и рейки по сантиметру и по два с половиной сантиметра может быть вы бы сделали к примеру минажницу или торцевую доску доску для подачи вина общем, напишите мне в комментарии чтобы вы с этим сделали и в следующем видео я для вас постараюсь сделать такое изделие и вам показать вот лежат они они тебе вообще не нужны то есть и даже не знаешь что с ними делать обычно выкинешь спалишь а потом когда Какая-то интересная мысль тебе в голову приходит и ты вспоминаешь, вот блин, дураком был, да, взял, выкинул. Вот, а можно было бы сделать. То есть, едешь, покупаешь заново материал. Здесь стоят, опять же, отходы производства а, от той же самой кроватки. Как видите, вот с этой стороны доска вообще идеальная. Это тоже дуб. Вот, а вот с этой стороны, если посмотреть на нее, то здесь практически нечего с нее взять небольшой такой отрезочек термоясеня. Если делать торцевую доску, можно сделать либо вставку из термоясеня, либо какой-нибудь декор. Кстати говоря, сын у меня ходит в детский садик, его зовут Роман, он уже мелькал у меня на видеороликах, поэтому вы наверняка его видели. И там значит очень часто просят сделать, Скворечники, всякие домики, в общем, поучаствовать какие то там поделках, самоделках. Честно говоря, я вообще никогда в этом участии не принимал, и пока я к этому не готов. Вот это обращение, которое я сейчас говорю, оно по большей части относится к тем людям, которые уже у нас стол-то приобрели, но потенциал до сих пор его не раскрыли полностью. То есть его потенциал функционал, что на нем можно делать. То есть те люди, которые у нас сейчас такие столы приобретают, они уже знают это, потому что они посмотрели мои ролики до этого, где-то все снимал, показывал. Вот. А старые клиенты, ну, скорее всего, не знают, для чего нужны вот эти продольные треки. Да и вообще много людей звонят и спрашивают, для чего вот нужны нам эти продольные треки. Поперечный, понятно, что здесь устанавливаются упоры, регулируются там для фрезера, для циркулярной пилы. Для чего вот эти вот упоры? Эти упоры, они нужны для транспортира, чтобы по транспортиру под определенным углом либо нарезать шипы либо на э, циркулярке под углом распиливать заготовки почему это удобно делать здесь а не на торцовке я вам сейчас покажу вот у нас есть с вами торцевая пила и вот как в моем случае к примеру есть у меня вот такая вот тысяча обрезков да, то есть которые там надо напилить скажем так в больших объемах ну вот что-то маленькое, да, ну, грубо говоря, вот такие вот плашечки там надо запилить под углом 25,5 градусов. А у меня их там 200-300 штук. То есть, где это проще сделать? Вот на торцовке, то есть, вам постоянно надо ложить, здесь вылавливать угол и постоянно вот работать рукой. То есть, одной рукой, понятно, что прижимаете, ну, небольшая нагрузка, а второй рукой вы постоянно дергаете, то есть, саму пилу само основание и чтобы сделать 200 таких заготовок вам постоянно надо то есть поработать правой рукой вот соответственно если вы это будете делать на транспортире, смотрите как удобно да какое большое преимущество вот вы заготовочку поставили раз отпилили положили в сторону взяли другую опять же сюда ее положили отпилили то есть есть разница либо работать рукой 200 раз вверх вниз на торцовке либо же просто взял, вот таким движением отпилил, брал в сторону, перевернул, если необходимо, опять же отпилил, убрал в сторону. То же самое касается и фрезера. Можно, конечно, сам шип нарезать и на циркулярной пиле, то есть там все просто, опять же, я это показывал, делается надрез, потом это все зачищается стамеской. Ну, намного удобнее, если это делаете на фрезере. То есть за два прохода то есть вы делаете несколько движений, раз, чуть-чуть сдвигаете, два, ну, понятное дело, что здесь должен стоять упор, кстати, упор к этому а, упору параллельному у меня есть, но я его где-то потерял, надо будет найти, я потом его в дальнейшем также на своих видео покажу. И здесь все получается идеально. Вот такое вот небольшое видео у меня сегодня, друзья. Получилось, буду ждать от вас комментариев, что можно сделать вот с такими небольшими обрезочками, или что вы бы сделали с ними, если бы у вас было такое количество, а может быть и есть. Поделитесь со мной, подскажите, я также сниму об этом видео и выложу на канал. Может быть кого-то заинтересует, смотивирует сделать такое же подобное изделие. Все, всем большое спасибо за просмотр, с вами был Михаил.